Чебыщи и треники Пеской из ледяного ада котики пиздец, застыли спальники в статике Пухой марок берсерков прет месить ебальники В плотной качалке плотно качает Блэк Хоп Ким и Си один на орла любого сложен гроб. Железы тискают молодь, души пацаны. С дожимом сжгнём крово слабых северных мы. Чёрный фарм кроет чёрным нерви тьма ревернаг. и треники, писколь привет из ледяного адапотики Все же пиздец, остыли с в статике Похуй мороз, берсерка в плетной болики В качалки плотно качая бэдхоп Ким и Один орла любого сложен гроб Железо дискает, молотят груши пацаны С же мужах небро славу северной тьмы За базар караем поебалу, поебалу, ребро, челюсть те ломаем. Слева, справа, слева, справа. Храм насилия и зла, в доме боли, в доме боли, в спальнике полярна масть. Черной воли, черный воли, за белый базар, караем по Загня лайба загораем, поебалу, поебалу, ребра челюсть тела моем, слева, справа, слева, справа, храм насилие и зла, в доме боли, в доме болест, больники полярном маст. Черный воля, черный воле, заняла лайба за гораем, поебалу, поебалу, ребра, челюсть тела моем, слева, справа, слева, справа, храм насилие и зла, в доме боли. Чёрный воли, чёрный воли Чёрный воли, чёрный воли Здесь чебыщи и треники Ду -ду. Здесь сколь привет из ледяного ада котики Ду -ду. Стушат пиздец, остыли спальники в статике Пухой мороз, берсерков, прёт, месись, ебовики под водной качалке плотно качает лохов Кимы, Сеодины, Орла, любого сложат гроб. Все леса тискают, молотят глуши пацаны. С дожимом в славу северной тьмы. Здесь размалеванные чепыщи и треники. Пискать привет из ледяного ада уже пиздец, остыли спальники в статике да -да. Пухой мороз, берсерков, плетные сети больники. Да -да. и больники В водной качелке плотно качает Блэкхоп да -да. Кремес и Одина, Орла, любого сложен гром. гроб да -да. Железо тискает, молотят груши пацаны С да дожимов -да. жахни брова, славу северной дьмы! Oh, mm -hmm. oh,